Добро пожаловать на специальный выпуск программы Такер Карлсон сегодня вечером. Сегодня самый печальный и в то же время самый обнадеживающий день в христианском календаре. Вот это самое интересное. Это самая опасная экстремистская группировка в Соединенных Штатах. В этом нет никаких сомнений. Райли Гейнс не является ни идеологом, ни демагогом. Она женщина, которую обманули, и она считает, что это несправедливо. Несмотря на это люди угрожают ее жизни и кричат откровенно бессмысленные вещи. Женщины – это женщины, а мужчины – это мужчины. Это положение остается неизменным. Если вы думаете иначе, значит вы отказываетесь от каких-либо убеждений. Они бредят и опасны. Прошлой ночью Райли Гейнс был вынужден замолчать и подвергся нападению в штате Сан-Франциско. Ее самые элементарные гражданские права были украдены разъяренной толпой. Именно за этим мы и должны быть на настороже. Некоторое время назад американцы отмечали Страстную Пятницу. Они ходили в церковь. Это было частью их культуры. Но теперь это уже не соответствует действительности. Сколько американцев сегодня вечером знают, что сегодня Страстная Пятница? По прошествии сотен лет наша страна стала нехристианской. Наша страна не является светской страной. Люди называют ее именно так, но они ошибаются. В мире не существует светских стран. В каждой стране есть своя религия, Потому что у каждого человека есть своя религия, даже если это атеизм. Каждый человек чему-то поклоняется. Мы с вами такими родились. Нам это с рук не сойдет. А какова сейчас религия американцев? У нас есть видеозапись. Это сообщение из Фарго, штат Северная Дакота. Снимок сделан 2 апреля, в первое воскресенье после массового убийства в Нэшвилле, в результате которого в христианской школе были убиты трое взрослых и трое детей. Четверо из них были христианами. В старой Америке христианские пасторы проповедовали бы именно об этом. Я признал, что на лицо явное зло и помолился за тех, кто был убит. В какой-то форме это происходит и по сей день, но роли поменялись местами. В соответствии с новой религией, Америки жертвами становятся не те дети, которые погибли в Нешвилле. Жертва – это женщина, которая их убила. Потому что Одри Хилл назвала себя трансгендером. Люди, которых они считают такими опасными, должны умереть. Таким образом, само существование Одри Хилл как трансгендерной личности было настолько угрожающим со стороны властей, что они убили ее точно так же, как фарисеи убили Иисуса. Это не имело никакого отношения к тому факту, что она убила Сикспик. Это было в соборе святого Марка в Фарго. Совершенно очевидно, что лютеранская церковь святого Марка больше не является христианской церковью. Это церковь трансгендеризма. Это самая быстрорастущая религия в мире. В богословии говорится о преображении, происходящем в тот момент, когда один человек переходит от одного пола к другому. Их прежние личности больше не существуют. Это их мертвые имена. Но вот в чем заключается одно большое отличие. Трансгендеристы верят в то, что они сами являются богом, обладающим властью управлять природой. Если вдуматься, то это должно вызывать беспокойство, потому что это верный путь к экстремизму. Люди, которые верят, что они бог, как правило, очень плохо реагируют, когда им говорят, что это не так. Так что если вы возглавляете правительство и хотите предотвратить насилие в своей собственной стране, вы были бы очень обеспокоены ростом подобного культа. Но администрацию Байдена это нисколько не беспокоит. На самом деле, это только подбадривает этот культура. Посмотрите, как женщина, выступавшая с речью Джо Байдена через несколько дней после массового убийства детей в Нэшвилле, объясняет, что когда трансгендеры дают отпор, она это одобряет. 14 штатов запретили медицинское обслуживание, направленное на утверждение гендерной идентичности, а некоторые из них заблокированы судами. Это опасное, очень опасное нападение. Это ужасная новость. Давайте внесем в это предельную ясность. Дети из группы ЛКПТК и плюс очень жизнерадостны. Они свирепы и дают отпор. Они никуда не денутся. И к тому же мы прикрываем их спину. Эта администрация прикрывает их спину. Они очень свирепы, они дают отпор, эта администрация прикрывает их спину. Так что все это происходит буквально по пятам, всего через несколько дней после того, как в ходе сак были убиты дети. Очевидно, в ответ на законы, запрещающие химическую и хирургическую кастрацию детей. Так что Белый дом никоим образом не осуждает это. Белый дом поддерживает это предложение настолько, насколько это возможно. Именно поэтому никто из сотрудников Белого дома Байдена не навещает скорбящие семьи. Вместо этого сегодня Камала Харрис отправилась в Нэшвилл, чтобы поддержать трех законодателей от Демократической партии, которые устроили беспорядки в здании парламента штата с целью пропаганды культа трансгендерности. Обдумайте приведенное здесь послание. Мы полностью на вашей стороне. Мы не только на вашей стороне, но и вы психологически психически больные являетесь жертвами. Вы подвергаетесь геноциду. На карту поставлено само ваше существование. Другими словами, это делает параноидальных людей, находящихся на грани паранойи, еще более параноидальными. Так что давайте им отпор. Вы очень свирепы. Это не то послание, которое следует адресовать религиозным психам с оружием в руках. Особенно не стоит обращать внимание на эту группу религиозных психов с оружием в руках. Это группа, которая в течение многих лет совершает акты насилия с гораздо более высокой частотой, чем можно было бы ожидать от различных слоев населения. Приведу вам несколько примеров. В прошлом году трансгендерная девушка пыталась совершить покушение на Брета Кавано в его доме. Еще одна девушка убила пятерых человек в Калифорнийском ночном клубе. В 2019 году трансгендерный подросток застрелил 19 человек в средней школе, убив одного человека в Динве. Трансгендер расстрелял Центр распределения ритуальной помощи в Марио В результате этой резни погибло четверо человек. Вы сами видите, к чему все это ведет. Вас это не должно удивлять. Психические заболевания приводят к насилию. Это один из видов психических заболеваний, и нет более сильного психического заболевания, чем заблуждение о том, что что вы бог. Именно этому и учит нас этот культ своей приверженности. Вы бог. Вы можете изменить природу одним своим усилием воли. Я занимаюсь биологией. Благодаря поддержке администрации Байдена, терроризм, являющийся результатом этой системы убеждений, набирает обороты. Полиция только что арестовала в штате Колорадо мужчину, трансгендера по имени Лили. Судя по всему, у него был список убитых и манифест. Он планировал напасть на три школы и церкви, а также на ведущих ток-шоу. Было бы неплохо ознакомиться с этим манифестом или списком убитых. Конечно же, вы не можете его увидеть, потому что власти, как и в Нэшвилле, скрывают это от общественности. А почему они это скрывают? Потому что они должны это делать. Когда ваши религиозные убеждения нарушают непреложные законы самой природы, у вас нет другого выбора, кроме как скрывать вещи. Вы просто обязаны это сделать. Обман является обязательным условием. Вскоре это будет отражено в законе. Это уже происходит в Канаде, которая в некотором смысле является Новой Калифорнией. Если вы хотите узнать наше будущее, смотрите на север, а не на запад. В Канаде трансгендеры станут оправданием для того, чтобы тратить всю свободу слова впустую. Новый закон запретит высказывания, оскорбляющие трансгендеров рядом с выступлениями трансвеститов. Вам не на что жаловаться. Смотрите внимательно. Сообщества трансвеститов устали ждать, когда это правительство предпримет реальные эффективные действия, так же как и компания НТА ЕС МЭП. Предлагаемый законопроект направлен на достижение двух целей. Я ознакомлюсь с ними подробнее. Он позволяет окружному прокурору создать зону в пределах одного метра от объекта недвижимости для любых проявлений гомофобии, трансфобии, угроз, оскорбительных угроз, замечаний, протестов, Распространение пропаганды ненависти по смыслу Уголовного кодекса. В случае успешного судебного разбирательства вам грозит штраф в размере 25 тысяч долларов США. Так что вот вам эмпирическое правило, которое стоит закрепить на вашем холодильнике. Если люди, которые утверждают, что они жертвы, работают над тем, чтобы угнетать вас, то на самом деле они не жертвы. Они и есть угнетатели. Еще раз повторяю, что касается конкретно этого культа, то это неизбежно, потому что в основе всего этого лежит заслуживающее одобрение ложь, опровергнутая и раскрытая неизменными законами науки. Мы не в силах изменить свой пол. Это заложено в нашей ДНК. Это заложено в структуре нашей костной ткани. Если вы откопаете окаменелый скелет тысячи лет спустя, то сможете определить его пол. Мы ничего не можем с этим поделать. Как бы нам этого не хотелось, как бы мы не испытывали глубокое сочувствие, мы все равно не можем этого изменить. Это действительно так. Так что, конечно же, они должны вести уголовную ответственность за то, что вы утверждаете, что это правда. Потому что это бросает вызов самой сути их веры. Эти люди являются религиозными экстремистами. Для того, чтобы победить, они должны заставить всех лгать, и точка. Всегда найдется несколько человек, которые отказываются лгать, несмотря ни на что. Один из них – Райли Гейнс. Так вот, в прошлом году Райли Гейнс был студентом колледжа по плаванию в Университете штата Кентукки. На чемпионате НКАО она и ее товарищи по команде были вынуждены сразиться с человеком по имени Уильям Томас. Об Уильяме Томасе много пишут в новостях. Но вот в чем заключается истина. Томас был пловцом-мужчиной, учившимся в Пенсильванском университете. Он взял себе женское имя и вскоре начал побеждать в соревнованиях по плаванию среди женщин. Так как же вы это называете? Мы называем это мошенничеством. Это и есть мошенничество. Мошенничество Томаса ни для кого не было секретом. Это было очевидно для всех. Только у Райли Гейнса хватило смелости сказать что-нибудь по этому поводу. Она пришла на наше шоу в июле прошлого года. В тот вечер мы наблюдали, как Ли Томас завоевала титул чемпиона страны и вышвырнула всех остальных женщин из воды. На следующий день мы вернулись, и настроение у людей изменилось до того, что они сошли с ума. У девочек, знаете ли, на глазах выступили слезы. Эти бедные, финишировавшие на девятом и семнадцатом местах, которые упустили возможность быть названными всеамериканцами. В раздевалке была обнаружена экстремальная ситуация. Что-то вроде этого ворчания, он что бродит по женской раздевалке. Это совсем не то, о чем нас предупреждали заранее. Мы переодеваемся в раздевалке с кем-то, у кого разные части тела. Из этого клипа вы можете сделать вывод, что Райли Гейнс не является идеологом. Она учится пловцу в колледже. Я предполагал, что она будет именно такой, плавчихой в колледже. Она была вынуждена оказаться в таком положении, когда у нее не было другого выбора, кроме как сказать правду. Она не собиралась нарушать свое собственное сознание. В историю, которую она рассказала, было почти трудно поверить в цивилизованной стране. Все это было по-настоящему. Ни у кого не хватило смелости остановить эту тенденцию до того, как она ускорилась, подобные вещи начали происходить из результатами. В ноябре Национальная хоккейная лига спонсировала проведение турниров по драфту для всех трансгендеров. Мужчине к раздрессеру было разрешено соревноваться с женщинами. Как вы думаете, что же все-таки произошло? Этот мужчина, скорее всего, поставил женщину на учет и нанес ей сотрясение мозга, потому что он мужчина, а она женщина. В октябре прошлого года волейболистка средней школы Северной Каролины получила серьезную черепно-мозговую травму после того, как мужчина запустил мечом ей в голову. Это записано на видео. Это ужасно. Никто не должен удивляться тому, что это произошло. Девять лет назад мужчина по имени Фэллон Фокс объявил себя женщиной и участвовал в поединке по смешанным единоборствам против женщины. Проведя на ковре в общей сложности 36 секунд, Фокс сломал ей кости лица и выиграл бой. Как она сама выразилась, я никогда в жизни не чувствовал себя таким подавленным. Я необычайно сильная женщина. Ну что же, да. Ну что же, в общем, да. Даже ненормально сильная женщина не может сравниться с мужчиной. Это всем известно. Сегодня вечером нам нужно будет угадать, в чем дело. На данном этапе, в этом глубоко презренном проявлении трусости на Западе, никто этого не скажет. Они просто боятся. Но она поступила в Университет штата Сан-Франциско, чтобы рассказать о своем опыте участия в соревнованиях по плаванию НКАО. Райли Гейнс не является ненавистницей женщин. Она уравновешенный, порядочный человек, который верит в логику и здравый смысл и находит точки соприкосновения с людьми, которые с ней не согласны. Она не считает себя Богом. Но тот факт, что она не верит в то, что она Бог, делает ее страшной угрозой для людей, которые действительно верят в то, что они Бог. Так вот, вчера вечером в штате Сан-Франциско толпа окружила Райли Гейнса и ПРД, когда он двигался по коридору, в какой-то момент головорезы заявили, что не пропустят ее мимо. Во время этого хаоса мужчина, переодетый женщиной, несколько раз ударил ее кулаком. Они выкрикивали угрозы и непристойности. Это были непристойности. Вот как это выглядело.